Ребят, у меня готовится грандиознейший, просто грандиознейший, огромнейший проект. И я не могу пока что вам про него сказать, но я вас уверяю, честно, уверяю даже. Он будет грандиознейший, ах, теньнейший, ах, теньнейший. Короче, и это будет проект с моей едой. Я буду сам лично готовить, поэтому... Ждите! Ждите новый проект.